Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видеоуроке английского для детей ваш ребенок разберется с использованием такого грамматического времени, как Past Perfect – прошедшее совершенное в английском языке. Оно часто встречается в речи англичан, но без него будет сложно выразить некоторые нюансы действий в прошедшем времени. С вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. ILS – Your Bilingual Future Perfect – это своего рода динозавр в английском языке, потому что это всегда действие, которое совершилось в прошлом, да еще самым первым. Одними из первых наземных животных на Земле были динозавры. Поэтому давайте представим, что действие в past perfect это и есть э, самое первое на земле существо — динозавр. Past perfect можно использовать в предложении только тогда, когда речь идет о прошедшем моменте в следующих случаях. Действие произошло до другого действия в прошлом. То есть у нас есть следующее предложение: я купил дом после того, как я переехал в Канаду. Два прошедших действия. Я купил дом и я переехал в Канаду. И мы должны представить, какое из этих действий произошло первым, то есть было динозавром, а какое произошло также в прошлом, но было позже, немножко ближе к настоящему моменту, то есть вторым. И давайте назовем это второе действие древним человеком, который появился после динозавров. Итак, первое действие – это past perfect, второе действие – это past simple. Сначала я переехал в Канаду, а потом купил дом. I bought a house after I had moved to Canada. John had drunk a smoothie before he went home. Джон выпил смузи перед тем, как он отправился домой. Первое действие Джон выпил смузи, а второе, более позднее действие, он отправился домой. Past Perfect используется для объяснения причины происшедшего действия. Динозавр, выраженное время, past perfect, является виновником того, что случилось позже. То есть древний человек. Выраженное в past simple. He couldn't buy a new book because he had lost his wallet. Он не мог купить новую книгу, потому что он потерял свой бумажник. То есть он сначала потерял бумажник, динозавр. И впоследствии этого, или вследствии этого, он не смог купить книгу. Древний человек, past symbol. Past perfect используется для описания своего опыта в прошлом. И здесь часто используются следующие сигнальные слова. After, после, before, до, when. Когда, by the time, к тому времени как, just, только что, already, уже, yet, еще не, for, в течение, since, с тех пор. Можно легко менять предложение местами, начиная с past simple, а затем uh, past perfect или наоборот. Это не влияет на смысл сказанного, единственное, нужно внимательно следить за сигнальными словами, чтобы не изменить смысл фразы. Обратите внимание на эти примеры. I had had dinner before I went to the park. Я поужинал перед тем, как пойти в парк. I went to the park. After I had had dinner, я пошел в парк после того, как я поужинал. Вот так строится Past Perfect, и так он используется. Никто из нас не ведает, какие перемены ждут нас впереди. Лишь одно несомненно – Наши странствия не заканчиваются, и мы надеемся, что память о нашем пребывании здесь сохранится. Прежде всего, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы узнавать о новых видео каждый день. А также запишитесь на мой суперполезный мастер-класс для родителей и узнайте, как вашему ребенку выучить английский быстро и легко. И навсегда забудь о страхе перед англичанами. С вами была Диана Билан и онлайн-школа ILS.